как готовят сыр работа на сыроварне начинается в 10 утра туда в бочках привозят молоко перед тем как молоко начнут пропускать через фильтр все поверхности оборудования обдают кипятком и обрабатывают специальным раствором затем молоко попадает в сыроварню чтобы пройти процесс пастеризации сначала его нагревают до 65 градусов потом охлаждают до 40 весь процесс длится 2 часа Пришло время сепарации, от молока отделяют сливки, чтобы получить процент жирности, который необходим для сыра. Далее, молоко возвращают в сыроварню и добавляют закваску. Полезные бактерии в ней создают вкус сыра. Работники следят за показателями кислотности. Если они в норме, в молоко добавляют сычуг, фермент говяжьего желудка, который запускает процесс свертывания. Потом краситель из аната, который добывают из южноафриканского дерева и кальций. Молоко перемешивают и ждут полчаса, чтобы оно превратилось в молочный гель. Таким методом определяют готовность. Как только прекратится вращение, это значит, что сыр дошел до нужной консистенции. Далее все нарезают и вымешивают, чтобы получить сырную массу. Чем дольше вымешивать, тем меньше влаги будет в сырных зернах. В конце сыворотка сливается, остается лишь сырная масса. А теперь прессовка. Из сырной массы формируют головки и прессуют. Под прессом сыр проводит 12 часов и периодически его нужно переворачивать. После прессовки сыр опускают в емкость с солью на период от 2 до 6 дней, зависит от сорта. Затем его достают для дозревания. В камере температура от 12 до 14 градусов и влажность 85%. Это идеальные условия для созревания сыра. Эти сыры в пищевом латексе. Он защищает головки сыра и позволяет ему дышать, не пропуская споры плесени. Афинер – работник, который переворачивает сыр, чтобы его масса была равномерной. А также следит за внешним видом. Сыр может созревать от полугода до 9 месяцев, все зависит от сортов. А вот так выглядит путь от молодого до созревшего сыра. Когда сыр готов, работник отрезает ломтик, упаковывает его и взвешивает. Теперь сыр готов к отправке в магазин, на дегустацию или в ресторан.